Японский терьер – молодая малоизвестная порода с древними корнями. В Японии насчитывается не более 2000 таких собак, а в Европе и Америке около 200. Характер у японского терьера живой, активный, веселый и дружелюбный. Это в высшей степени человекоориентированная собака, прекрасный компаньон, ровно делящий свою привязанность между всеми членами семьи. Хорошо относятся к детям. Отлично подаются дрессировки, легко учатся как базовым, так и сложным командам. Собачка не требовательна в уходе, хорошо уживается с другими животными, но из-за развитого охотничего инстинкта гоняется за более мелкими животными. Несмотря на скромные размеры, терьеры отличаются удивительной смелостью. В случае опасности они обязательно встают на защиту хозяев. Продолжительность жизни собак составляет от 12 до 15 лет, разница между сукой и кобелем неярко выраженная. Вес 2-4 кг, рост в холке 30-33 см. Порода кай имеет достаточно жесткий характер. Представители данной породы довольно темпераментны. Несмотря на небольшой рост, легко бросится на защиту семьи, причем без раздумий. Это животное имеет колоссальную силу духа. Среди основных черт этой собаки следует отметить ее независимость. Как и любая охотничья собака, представители этой породы очень выносливы, ловки и проворны. Более того, эти животные не страдают от низких или высоких температур, поскольку к этому они приспособлены. Голос подают не часто и только по делу, с маленькими детьми их оставлять наедине не стоит поскольку собака резко отреагирует на использование себя как живой игрушки. К незнакомцам подозрительны, но без проявления яркой агрессии. С домашними животными вполне уживаются, но меры предосторожности будут не лишними, поскольку кошек воспринимают как добычу. Длительность жизни от 14 до 16 лет, рост в холке самцов от 46 до 56 см, самок от 43 до 50 см. Вес кабелей от 16 до 25 кг, сук от 11 до 20 кг. Порода кисю отличаются уравновешенностью, невозмутимостью и некоторой холодностью. В обычной повседневной жизни они спокойны, немного грубоваты, иногда излишне самоуверены, но не агрессивны. Благодаря подвижной и гибкой нервной системе, они всегда готовы переключиться и сразу же начать работать. Охотничьи инстинкты у этих псовых развиты великолепно, они решительны, отважны и чрезвычайно выносливы. Кисю самодостаточны и упрямы, поэтому их стоит заводить опытным собаководом. Только в этом случае из них получаются отличные и послушные собаки-компаньоны. Обычно пес выбирает себе одного самого значимого хозяина и будет предан ему до конца жизни. Ко всем членам семьи и к детям относятся лояльно, но, являясь существами серьезными и своенравными, тискать и тиранить себя не позволяют. Другие животные могут представлять для них интерес с точки зрения добычи, но выросших вместе с ними кошек они воспринимают вполне адекватно. К незнакомым людям относятся крайне настороженно. Срок жизни 10-15 лет, рост самцов 49-55 см, Самок 43-49 см, масса тела составляет 14-27 кг. Порода сикоку родом из Японии насчитывает около 1000 особей. Из них 700 живут на исторической родине. По характеру собаки увлеченные, довольно возбудимые звери. В них сочетаются организованность и в то же время чрезвычайная энергичность, качество настоящего охотника. Также отмечают такие черты, как любопытство и необыкновенную наблюдательность. Вместе с уравновешенностью эти качества помогают собаке быть хорошим сторожем и защитником. Секоку отличаются преданностью. Оставшись без хозяина, собака уже не сможет принять нового владельца. Заводить такую собаку лучше опытному владельцу, так как характер у этих псов сложный. Содержать их лучше в частном доме, квартира не для них. С детьми ладят не всегда, допускают только уважительное отношение к своей персоне и в случае недовольства легко огрызаются, так что для маленьких детей такие собаки в качестве компаньона не подходят. Высота в холке у самцов составляет 49-56 см, у самок 40-48 см, вес самцов и самок составляет 15-26 кг. Японский хин – одна из немногих некоренных пород, выведенных в стране восходящего солнца. Предки хинов везены на территорию Японии в XII веке. С этого времени начинается история породы. Хин – императорская собака, исключительно компаньон, предназначение которой скрасить досуг императора. За кражу собаки грозила смертная казнь. Хины – великолепные компаньоны, ненавязчивы, но постоянно находятся рядом с хозяином.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 весят от 3,5 до 5 кг, при росте от 24 до 27 см. Суки немного меньше и весят от 3 до 4,5 кг. Рост от 22 до 25 см. Акитоину можно охарактеризовать одним емким словом «достоинство». Родиной породы является Япония, поэтому неудивительно, что они представляют национальный символ и считаются настоящим сокровищем Японии. Акита относится к крупным породам. При этом она гармонично сложена, что и привлекает многих любителей данной породы. К тому же собачки хорошо подаются дрессировки, любознательные и активные. Также среди основных достоинств следует отметить чистоплотность собаки, у нее нет характерного собачьего запаха. Эта собака подходит для любой семьи, поскольку она всегда станет настоящим защитником, другом и компаньоном. Собачки прекрасно относятся к детям, являясь для них настоящими няньками. Собаки прекрасно скрасят одиночество любого человека. Вес собачек составляет от 23 до 39 килограммов. Рост в холке самцов 64-70 см, самок 58-64 см, Продолжительность жизни 10-12 лет. Шицу питомец китайских императоров одна из древнейших традиционных пород. Происхождение шицу ведут от Лхаса, Апса и Пикинесов. В переводе с китайского шицу означает собака лев. По легенде, именно такая собака сопровождала Буду и в нужный момент превращалась во льва. Шицу называют хризантемным животным.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 Продолжительность жизни собаки от 13 до 16 лет, кобели весят от 5,5 до 7 килограмм, высота в холке от 22 до 25 см, суки немного меньше и весят от 5 до 6,5 килограмм, рост от 20 до 23 см. Японский мастиф или тоса ину – существо спокойное, терпеливое, и по-восточному сдержанное. Тоса ину может до беспамятства любить владельца, но в проявлении эмоций будет продолжать гнуть свою линию, то есть изображать из себя холодноватого флегматика. Правильно воспитать собаку этой породы сможет только сильный характером человек и уж точно не новичок. При воспитании и дрессировке мастифа важны лидерские качества. У собаки развит охранный потенциал. Она всегда встанет на защиту хозяина и тех людей, которые заслужили ее уважение. К незнакомцам относятся довольно настороженно, хоть без злая и агрессии. Вес – кобели от 60 до 90 кг, суки – до 80 кг. Рост, высота в холке – кабели от 60 см, суки – от 55 см. Продолжительность жизни – до 12 лет.